Всем привет! Главный герой шоу «Холостяк 9» и шоумен 32-летний Никита Добрынин и победительница проекта 21-летняя блогер Даша Квиткова, которые 20 мая официально зарегистрировали брак в Киевском ЗАГСе, кругу ближайших друзей отпраздновали свадьбу. Фотографии с роскошного праздника появились на страницах Даши и Никиты в Инстаграм. Добрынин и Квиткова провели торжественную церемонию бракосочетания в одном из столичных ресторанов. Для важного дня Дарья выбрала элегантное платье с разрезом. Среди почетных гостей на вечеринке ведущий проектов «Холостяк и холостячка» Григорий Ишетник с беременной супругой Кристиной. Сейчас пара готовится к рождению третьего ребенка и певица Ольга Цыбульская. С самого утра... Влюбленные баловали поклонников деталями грядущего праздника. Считанные часы до начала нашей свадьбы. Мне скинули видео, как мы выбирали концепцию нашего мероприятия. Жду, не дождусь, чтобы увидеть все в реальности. С 5 утра на локации собирают все по крупицам. Это должно быть что-то нереальное. Судя по отзывам в сети, паре действительно удалось организовать красивейшее и очень атмосферное торжество. Вы только посмотрите на это романтическое до слез действие. Видео опубликовал телеведущий Григорий Решетник, который является ведущим проекта «Холостяк», объединивший сердца этих двух молодых людей. Он должен подружиться с подругами. Это обязательное качество. Сегодня не безумно красивая наша свидетельница. Ваша вас, и, дорогие друзья, Давайте по Мы к этому выходу полгода, давайте их поддержим, чтобы все было не так, да? Сейчас я вам прошу э, выйти в сторону Никита. его друзей. Э, это особенные люди. Э, им нужно поаплодировать э, громче по одной простой причине. Их меньше. Да, их трое. Поэтому... Они сразу зашли и сказали, Мишель, у нас в райдере э, громкий аплодисмент. Я говорю, я прошу ребят, гостей, они классные, они вас поддержат. Наши свидетели, ваша вас! Съемка stories. на этом моменте могут быть очень громкие аплодисменты прям очень громкие я не зря подпошел к этому событию, добавляю лишней романтики дело в том, что я впервые вижу своего коллегу ведущего мероприятия Никиту настолько взволнованного вначале я выходил и говорю, но ну, ты же понимаешь, вот ты же будешь выходить, ты также на моем месте объявлял он сказал, что он влюблен, что он безумно счастлив, и в данной секунде две то, что ради которого он жил все это время, и эти секунды, мгновения, он проживет вместе с ним. Он невероятно молодец, он готов Девчата, увидеть свою половинку, ту ради которой он живет, из которой он вдохновляется на жизнь. Ваша молодец. Ну интервью Волнуешься? Нет, совсем. Почему бы? Все интервью закончилось. Все просто. Скажи, если в данную секунду твои гости поаплодируют тебе очень громко, а тебя хоть немножко расслабит? Очень сильно расслабит, если весь вечер будет пить и аплодировать. Давай начнем с этого момента, ребята! Это уже эмоциональная группа. Ну а сейчас, дорогие друзья, давайте настроимся. В данную секунду я хотел бы чтобы все ваше внимание, хотя бы первые пять секунд выхода нашей невесты, было в глазах Никиты. Дело в том, что когда ты увидишь свою вторую половинку, маму ваших будущих детей, человека с кем-то готов посвятить всю жизнь и сделать много правильных подвигов, твой взгляд будет особым. Дорогие друзья, я бы хотел пригласить сюда уникальных людей наша самая красивая невеста сопровождение своего папы и он выведет сюда свою маленькую принцессу на ваших глазах именно сейчас ваша радость Я бы хотел быть самым комфортным человеком для вас, чтобы упустить все вопросы, все нюансы и просто дать вам поцеловать друг друга. Сделайте это! Поцелуйте друг друга, поэтому только порадуйтесь. Ребята, друзья, вас не слышно, ребята!